Друзья, продолжаем. Следующий конкурс называется у нас «Царь горы». Каждая команда будет читать по одной музыкальной репризе, музыкальной шутки, и жюри после этой шутки будет решать, делает ли шаг вперед эта команда или остается на месте. За каждый шаг вперед команда получает свой актив 0,2 балла. Уважаемые коллеги жюри, если вам понравилась шутка, вы поднимаете все пятерки. Если вам не понравилось, поднимаете тройки. Если пятерок будет больше, команда идет вперед. Если меньше, то остается на месте. Сейчас все поймете. Итак, начинаем мы в порядке протоколем, друзья. Команда КВН «Дельфинчики» ваша шутка. Да мы так не похожи, ты казах, а я кошка. Мяу. Уважаемые коллеги жюри, ваш вердикт. Если нравится, то пятерка. Если тройка, шутка, не нравится. Спасибо. Уважаемые э, команды, я попрошу вас несколько шагов вперед сделать. Сразу же, давайте, чтобы так далеко не стояли. Все, остановились. Замечательно. Продолжаем. Следующая команда «Корень из двух». Первая песня. Я помню белые, обои грязные, ребята, нас на стройке много. Кто мы? Таджики, узбеки, казахи, вундмурты, киргизы, молдаване, туркмени. Три-три-три-пять-пять. Большинство за то, чтобы вы дальше не проходили. Продолжаем. Команда КВН «Синтетика», 23-я школа. Наша первая песня посвящается автозаводскому рынку. На холодной картонке, где обуви кучи, Примеряют модники кроссовки Gucci. а Единогласно. Команда КВН «Синтетика» делайте шаг вперед и зарабатывает... Ну ладно, давайте шаг вперед делать не будем тогда, просто в актив засчитаем 0,2 баллов. Пускай делает. Делай шаг вперед, Гусман сказал, значит делай. Итак, продолжаем. Команда КВН 13. Песню всех учителей. Глаза мои завязаны, но я все вижу. А Шаг вперед, единогласно. Мне иногда кажется, судя по голосу Алексея, что он трудовиком подрабатывает в 13-й школе. <связывая> ну что ж, продолжаем. Команда КВН Демокрит Стеллет. Э, Мама приготовила бульон. Скрря. А еще мама приготовила борща. А большинство единогласно за то, чтобы вы пока стояли на месте. Продолжаем. Команда Гвен Пушка, лицея номер 78. Пушкинский лицей, простите, пожалуйста. Про зимушку. Зима, холода, нашли замерзшего бомжа. К сожалению, к сожалению, ваш замерзший друг и вас не спас. Продолжаем. Начинаем круг заново. Следующая шутка от команды КВН дельфинчики. Здесь так красиво, ты перестаешь дышать. Звуки на минимум будем по ним поминать. А пока что стоят на месте. Продолжаем. Команда КВН корень из двух. Женщина, я не съедобен. Женщина, я не съедобен. Хватит улыбаться. Верните мои пальцы. Единогласно делайте шаг вперед. Отлично. Продолжаем. Команда КВН Синтетика. Где-то в африканских степях крокодил набивает пузо, а жук-навозник опять скатал альбомка списка груза. И только Александру не понравилась эта песня, потому что он фанат Каспийского груза. Шаг вперед делайте, зарабатывайте еще 0,2 балла. Продолжаем. Команда Квен Алексей, давайте. Витя решил пойти на страшный квест. Там Витя испугался. Остановите, Витя, Витя надо выйти. А, ну... Жири говорит, нет, но зато ты сам кайфуешь от своих песен. Молодец. Продолжаем. Команд КВН Демокрит стелит. Опал, олив, монетный гель. Кто положил сюда, Кисель? Кисель. Кисель там было. Давай еще раз. Только с выражением, потому что все уже шутку слышали. Поддержим, друзья, Команд КВН Демокрит стелит. О, малив мой нежный гель, кто положил сюда кисель? Но, к сожалению, нет. Пока стоим на месте. Продолжаем команды КВН сборной Пушкинского лицея. Косоглазый друг, лучше всех рисует круг. А, большинство за то, чтобы вы прошли дальше. 0,2 балла вы зарабатываете. Начинаем круг заново, друзья. Команда КВН дельфинчики А по подожди, пожалуйста, у нас будет еще три круга для того, чтобы вы знали, когда примерно все это закончится. Давай. Я так красиво, невыносимо, пела толстуха, стоя в лосинах. Единогласно! Молодец! Продолжаем! Команда КВН корень из двух. Тридцать разифа, тридцать три неяза, тридцать льнура, татарский детский сад. Сразу было видно, сразу было ясно, что не приживется там Андрей. Единогласно, молодец, продолжаем. Команковая синтетика. Песенка про тверк, булку правую вперед, а потом ее назад, а потом ее вперед, и немножко потрясем. Нравится твоя песня, коллеги жюри. Продолжаем. Команда квн 13, давай. Жили у бабуси два веселых гуся. Один черный, другой черный, бабушка дальтоник. А, пока постой. На месте, к сожалению, только одна пятерка. Вот Александр нравится песни про бабушек и гусей и касписки груз. Отлично. Идем пока дальше. Команда квн Демокрит стелет. В недалеком будущем. Она хотела бы жить на Манхэттене, но Ким Кимченын разбомбил все ракетами. И Северная Корея приносит тебе 0,2 балла. Отлично, продолжаем. Команда Гвен Сборная Пушкинского лицея. Легко татарином стать. Ай, чики-чики-чики-чики-то. Постой, пока на месте. Отлично. Предпоследний круг начинает команд Квен Дельфинчики. На экзамене. Тили-тили. Трали-вали. А ответы не совпали. Парам-пам-пам. Единогласно. Плюс еще 0,2 балла зарабатывают Дельфинчики. Продолжаем. Команд Квен Корень из двух. Песня повара. Он уходил, она вслед кричала. Хочешь хавать, неси бабки сначала. Большинство за то, чтобы ты прошел дальше. Продолжаем команду «КВН Синтетика». Облака, сзади нас горит кальянка. Даже Александру не понравилось песня про кальянные. Хорошо, продолжаем команд «КВН 13». Сумасшедший ты, мула, поешала мне иногда кажется, да, к сожалению, нет, что он просто импровизирует. Первое, что в голову приходит, то и поет. Зато весело. Продолжаем команд Квен Демокрит Стилет. Китайская песня. Маленькая девочка маленькому мальчику задает вопрос. Ким Сонг Син Сонг Син Суанасы. Там в конце было Суанасы, по-моему, да? Если кто-то услышал. Ну, большинство рамиль за то, чтобы дальше сделал, шаг вперед прошел. Итак, продолжаем команду сборной Пушкинского лицея. Песня соседа с дома напротив. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и на балкончик выходишь. И большинство, большинство дает себе 0,2 балла. И внимание, друзья. Последний круг — это последняя возможность командам заработать еще 0,2 балла. Делефинчики, поехали. Когда решил выпить молоко, а оно... Ну. Эщеген, эщеген, эщеген, эщеген, эщеген. Вот Рамилю понравилось зато. Вот там как раз сейчас по районам ездят республики. Надеюсь, у тебя там хорошее молоко, Рамиль. Продолжаем. Команды Квенкурини из двух. Песня бабушек. Кто ходит в гости по утрам, тут пенсию приносит. Как хотите, так и понимаете, собственно говоря. Одна пятерка. Наиль, ты настолько старый, что понимаешь шутки про пенсию, да? Единственная пятерка. Продолжаем. Команговая синтетика. Песенка про кубик Рубик. Как ты не крути, решений не найти. Если ты дальтоник, прости. Три, три, три, три, три. Продолжаем. Команговая 13. Алексей, Давай. Сейчас, пять секунд, может, пожалуйста. На шашлыках была лишь одна свинина. Голодная пятерка мусульман. Да я пошел. Расстроился, Алексей. Да, все, все тройки, к сожалению. Продолжаем. Команда Демокрит стилит Гимназия номер два. У деда зубы из чистого золота. И ничего дороже нет. Все пятерки, кроме Ирины Ефимовны. да. Ну, в ноль целых вы зарабатываете и закрывает, друзья, конкурс «Царь горы» команды КВН сборная Пушкинского лицея. А мы учили целый час каштурдовы, кто жребесы соу булашал. Большинство говорит «нет», к сожалению. Ну что ж, друзья, аплодисменты командам. А, побеждает здесь «Корень из двух» и «Синтетика».